We are now crossing the zone of turbulence. Please return to your seats and keep your seatbelts fastened. Всем привет, с вами Соги, добро пожаловать на мой канал. Сегодня мы с вами встретились в старенькой игре под названием The Forest. Думаю, фанаты или любители данной игры проходили сюжет и наверняка из-за конца ждут продолжения, которое нам предстоит пройти в 2023 году. Дата, к сожалению, точно неизвестна, но название будущей игры будет Sons of the Forest. Думаю, прохождение игры не займет много времени, максимум 2-3 серии. Не будем сильно торопиться, но и задерживаться тоже. Ну а если вы впервые видите эту игру, или же не помните сюжет игры, или же просто решили про то приятного вам просмотра. Так, во-первых, наверное, все помните, что нужно покушать, а то мы на нуле, грубо говоря. Так, что здесь? Собираем все. Поесть. Так. Вроде более-менее восстановили. Вот теперь не более-менее 100%. Наверное, вы знаете, чтобы попасть в нашу древнюю, и вообще, если вы не знаете, у нас есть лаборатория Сахара, в которую мы должны попасть, чтобы найти вот этого красного человечка. Для этого нам нужен будет альпинистский крюк, я не знаю, как он называется, наверное, вы сейчас увидите его. Потом нужна ключ-карта и ребризер. Получается, если я не ошибаюсь, это все, что нам нужно. Пойдемте тогда на поиски. Сначала давайте пособираем всякий лут, потому что я думаю, он нам пригодится. Так, ну более-менее мы собрали. Давайте смотрим местность. Мы распаунились, в принципе, вот здесь. Думаю, отправимся тогда к яхте. Там наша яхта. Там должен был быть красный человечек, но, наверное, я его где-то уже пропустил. И он уже вошел внутрь яхты. Здесь неподалеку, кстати, пещера, наверное, есть. Давайте, пойдемте. Давайте, пойдемте. Можно сохраниться. У меня уже здесь миры есть, поэтому давайте не нужно вот это Исп... использовать. Так, значит, монеточки, они напрягаются еды добывать, всякие карточки, и все вот это собираем. А вообще, если я не ошибаюсь, где-то здесь, или не здесь, или не здесь, должен быть а... акваланги, но, как их нет. Так, тогда отправимся за... зачем? -за -за Получается, за ребризером карты и админическим местом. тогда посмотрим, что будет ближе. Нужно вспомнить, куда вот идти. Если мне не изменять память, то нам нужно туда, в сторону в... вагонов. И там уже, скорее всего, мы найдем пещеру, благодаря которой мы спустимся и найдем ключ карту. А от нее неподалеку получается должен быть ребризер, если я точно не ошибаюсь. Так, мы подобрались к кораблю. Кораблю здесь у нас палачка. Здесь вроде можно... Сохранится на всякий случай Что мы, в принципе, и сделаем Пойдемте просто в лес Гуляя по лесу, я понял, что я, в принципе, вот здесь Рядом с вот этой пещеры А эта пещера как раз таки у нас приведет к ребризеру Так что, замечательно, отправляемся сюда Давайте сразу включим нашу зажигалочку Так, аккуратнее надо быть Так, уже слышно парочку аборигенов ну, нифига себе. Так, вот. так, первый точно мертвый. И второй еще живой. Замечательно. Давайте тогда заберем наш э, труп по частям, к сожалению. Это может звучать очень странно. Поэтому я желательно вырежу его. В принципе, здесь больше ничего не нужно, кроме вот этой всякой ткани и много чего, да, больше. Можно потом будет динамит. Получается, денежки тоже очень хорошая вещь. На самом деле, мы находимся на безлюдном острове, но почему-то деньги являются здесь самой лучшей, лучшей вещью. Так, у нас здесь чемоданчик. Не знаю, сломается. Да, сломается. Замечательно. Что у нас еще? Может это сломается? Нет. нам Вот сюда. Да, тут вот рисуночек. Тут нас встречают три креста. И чертовский громкий звук. Отправляемся по вот этим каким-то зарослям. Здесь кто-то есть. Вон он. Свет не Можно зажигалка, пожалуйста? Спасибо. ой ой ой ой Так, нам бы обратно... Чисто бы отхилиться желательно. Так, у нас же, наверное, есть. Все правильно, у нас есть хилочка. Давайте постоим здесь, отхилимся и потом продолжим движение. Так, ладно, давайте дальше пока что отправимся. Отхили... Покушаем. И давайте дальше пойдем. Так, что мы куда? потерялись? Нет, вот здесь. Было бы замечательно, конечно, луга сделать, но я думаю, пока что не нужно. Так, они очень чертовски сильные, аборигены эти, мать его. Хили. Так, один залег замечательно очень легко управились может быть нам сюда надо проверить динамит фонарик замечательно нашли очень хорошую и весомую вещь перед ним другую кажется это ни на что не влияет но просто ради так что мы здесь просто ручки или это сердце? Непонятно. Ладно, значит, пойдемте сюда. я думаю, ну, в принципе, сюда. У нас вариантов, в принципе, больше здесь толком нету. Спускаемся, задаем вниз. Делись. Что у нас здесь? Голова. Череп. Черепались. Еще вниз. Так, что у нас здесь? Вода, получается. Так, давайте возьмем фонарик вообще. Статуя Иисуса Христа. Начинаем распятие. Как мы знаем по нашим играм любимым. И, получается, здесь вот наш мертвец и краски ребризер с двумя баллонами. С двумя? Нет, с одним. Можно его разломать? Нет, нельзя. Так, вот. Замечательно, в принципе, мы уже продвинулись на шаг ближе к нашей цели. И тогда, получается, нужно идти наверх. Так, мы выбрались на улицу, и тут уже слегка темновато. И уже кто-то визжит. И мне это, знаете, честно говоря, не особо нравится. В общем, давайте да, отправимся на поиски альпинистского нашего снаряжения. Получается, где мы сейчас находимся, нужно посмотреть всякие семена. Вагоны. Замечательно. Вагоны. Если, кстати, кстати, если меня не изменяет память, то на самом деле вот здесь близко находится как раз-таки та где находится ключ-карта. Думаю, домик мы тоже будем строить в одном месте около кратера, потому что нам нужно будет попытки сигануть вниз, Прямо в воду. Так, здесь у нас взрывчатка лежит. Это я помню точно. Да. Какая well, взрывчатка? Материнская плата, с помощью которых мы можем сделать взрывчатку. Так. Вот, да, это та пещера, про которую я говорил. На самом деле, карта The Forest очень маленькая. Окажется, окажется очень большой. Но из-за этого я люблю The Forest и очень жду Sons of The Forest. Пойдемте аккуратно по этому человеку. привет, кстати. Здесь сохранить можно, что мы и сделаем. Давайте поспим сначала, что у нас потом ночь нормальная была. И тогда засыпаемся. Замечательно. Погнали тогда. Думаю, что об этом пещере нам, по-моему, придется бродить долго. Потому что вот начинается уже первая развилочка. И не мне не очень нравится, честно говоря. на что, здесь еще что-то есть? Да, здесь вот есть ущелье. Именно поэтому мы не пойдем вниз. И, по-моему, это вот этот путь. Идем туда. По нему. Да, да, да, да. Вот это то место. Что надо далеко высоко прыгать. Угу. Здесь, конечно, можно по текстуре, но мы этого не будем делать. Хотя можно было бы рискнуть. мы решили по-другому сделать случайно. Мой, мой гениальный план провалился. Что-то пошло, по-моему, по одному месту, и не очень удачно. Ну. Я думаю, это не страшно. Да уж. Неприятнее кошти, конечно. Ну, ладно. Сейчас отхилимся и тогда. Опа. Самка Санком... Ух ты, нифига себе, вы что творить? На пополам срезал. Неплохо. Ух ты, как повезло. Слушайте, либо я его, либо он меня, либо я его сейчас был. Так, у нас есть еще одна хилочка Замечательно Получается, одного мы раздробили Другого вот так вот Так, вот теперь вопрос Ну давайте пойдем сюда Ущелье Опять же здесь Опять же, опа Рукастый, братан Что ж ты здесь забыл? Кстати, если я не ошибаюсь, здесь может быть еще и Вирджиния. Опа, младенцы этого рука. Остала. Нам бы как-нибудь безопасненько туда сигануть. Хорошо, это было безопасно достаточно. Могло быть и хуже. Здесь нужно карту найти. Так, нашел. Что я нашел? И я другой нашел. Так, стоп, стоп, стоп, стоп, стоп. Аккуратно, где карта? Где карта? Что я подобрал? Это не то, что не хотелось бы подобрать, честно говоря. Желательно бы поскорее бы найти. Потому что у меня одно хп. Так э все-таки убила. Произошел инцидент несприятнейших. Я думаю, вы сразу же поняли, что произошло. <н Cream here> Я откинулся, поэтому попьем, поедим. И давайте не будем тратить время на этих чертовых аборигенов. Мы уже поняли путь. И давайте просто пробежим. Постараемся просто пробежать. А, что? что Журок, И вот вспомнить бы, где из всей этой кучи у нас ключ-карта. В руке она лежит, если это, в принципе, дойдите мне. Нашел, нашел, замечательно. Все, можно отсюда выбираться, если я выживу. Выживу? Выживу? Да, замечательно, я выжил. И мы добыли ключ-карту. Что является вторым предметом, который нам понадобится. И получается остался у нас скаллаская альпи... э, Точнее альпинистский набор или скалласка, я не знаю, как его назвать. Короче, для скалолазания. Все, вылазим из этого ущелья. И в принципе здесь неподалеку, если я вот не ошибаюсь, здесь неподалеку есть э, место, где бензопила, и там же нужно спуститься вниз и найдем мы альпинистский набор. Замечательно. Это наша пещера. Вот, я про нее как раз так говорил. Здесь мы, если в одну сторону свернем, найдем бензопилу, а в другую альпинистский набор. Так, замечательно. Давайте отправляться, возьмем сразу фонарик лучше. Так, вот, я вот про это говорил: здесь начинаются вот эти развилочки. Я категорически не помню, куда идти. Но давайте посмотрим. А здесь альпинистский набор. Кстати, нам бы пригодился уже выбраться. Давайте посмотрим, значит, здесь. Скорее всего, он здесь и будет, потому что надо, чтобы выбраться. Значит, что у нас здесь? Веревка, кстати, можно проверить сразу. Так, э, не то взял. Так, и где у нас веревочка? Здесь. И клей. Нет, это уже другие вещи. А, поэтому нужно посмотреть, потом другой крафт. Так, бензопила. То есть про то, что я и говорил. Чем больше батареек мы найдем, тем замечательно. Кстати. Ой, это плохо. Это очень плохо. Давайте выходить. Он у меня чуть-чуть потерялся. Это не самая приятная новость. Мы не будем их гасить. Это бессмысленно. Ладно, давай потихонечку, чтобы они нам не особо здесь смешались. Было бы замечательно. Так, минус один. Так, что у нас здесь? Вон каннибалы ходят под здесь для одного мы убили, поэтому можно, конечно, расправиться с этим. Но, я думаю, это наоборот плюсом останется. Так, давайте вернем сюда. Что у нас здесь-то? Что у нас здесь-то? Значит, пойдем сюда. В принципе, я, ну, я где-то, наверное, ошибился с проходом, местом, что-то в этом духе. Но посмотрим здесь-то. в принципе, у нас не особо много. Рука стоит. Я, знаете, вниз хотел обратно. По текстуре. Получится? Да, получилось. Знаете, поначалу мне, в принципе, знаете, понравилось в том месте. Я не думал, что там вот такие подарки нас будет взять Привет Братья Нифига себе Дружелюбные братья Где мы? Мы в тупике Ну наконец-то, все, избавились мы от всех Ух ты, ну нифига себе Настолько хорошо избавились, что у нас красный фонарик Слушай, ты можно присесть себе все помыть, что ли? Хотя, это вроде даже и получше Вон, смотрите, как хорошо светит Еще одно обнаружи уже издалека. Ну, давай. Ну, вот и беги пока что, почиль. Ну, Наконец-то все. Они не заставят нам больше какой-то трудности. Можно теперь искать спокойно. А, вот в чем проблема. У нас... А у нас динамита-то нету. Знаете, это не самая приятная новость. У нас есть флайер. У нет динамита. High explosion danger. Значит, в этих чемоданчиках должен быть динамит. Нет, это здесь должна лежать шашка динамитная. Так, вот, все нашел. Значит, что нам нужно? Часы. Это алкоголь, клей и монетки. Замечательно. Сделали взрывчатку, самодельную взрывчатку. И теперь она должна сработать. Где у нас? Сюда бросать? Сработает же? Замечательно, замечательно Я вот и думаю, почему это я пропустил, а я же с рычаткой не воспользовался Ну ладно, хорошо, замечательно, спускаемся вниз Так, это дети, нормально А вот абориген А я хп, а я вот только сейчас это заметил Так, замечательно У нас есть админский этот И можно теперь обратно залезть, только, на... только обратно Главное сейчас не откинуться, потому что это будет проблемно знаете, я не знаю, чем это назвать, это удача или удач. Давайте выберемся из пещеры, и тогда я думаю, на этом закончим эту серию. Хотя даже, наверное, не буду вас мучить. На этом мы закончим нашу серию. Благодарю вас всех за просмотр, с вами был Согин. До встречи в следующих сериях. В следующей серии, я думаю, мы построим с вами домик около кратера. Ну и по дальнейшему обстановке мы все решим. Может быть, мы вообще то в авто... следующей серии будет последняя, а может быть, мы не закончим на следующей серии. Что ж, благодарю за просмотр, всем удачи и всем пока.